Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. Это бесплатный мастер-класс о том, как создать пассивный доход на криптовалюте и приумножить свой капитал до 100% с майнингом монеты на самом простом ноутбуке. Вот в этом ролике один месяц назад я показала, что у меня была прибыль 9 долларов девяносто три цента в сутки. А 6 дней назад моя ферма приносила мне прибыль уже 14 долларов в сутки. Сегодня, 8 февраля, моя ферма из 27 кошельков приносит в сутки 5650 монет. Открываем калькулятор, вводим 5650 монет. Переходим на CoinMarketCap и видим, что цена сегодня 0,002776. Умножаем 5650 на 0,002776. И получается, что сегодня моя майнинговая ферма спустя неделю генерирует мне уже монет на 15 долларов 68 центов. А сегодня, 15 февраля, моя ферма из этих же 27 кошельков генерирует мне в сутки 6 тысяч уже 17 монет. На первом кошельке, который стоит в холде 401 день, этот один только кошелек генерирует мне 612 монет в сутки. Вбиваем в калькулятор. 6 17 монет. Заходим на CoinMarketCap. И умножаем на 0,0030. То есть сегодня, 15 февраля, такой курс. Равно 18 долларов 15 центов. То есть с каждым днем моя ферма... Все больше и больше генерирует мне монет. Итак, с чего начать? Для того, чтобы получать такой пассивный доход, который увеличивается постоянно за счет сложного процента в холд-периоде на гибридном парамайнинге в криптомонете PRISM. Заходите? в любой браузер и вставляете вот здесь в поисковике на латинице prism space выбираете prism space открывается несколько вкладок ищите prism space prism core на github открываете в новой вкладке и заходите на github где расположены все ссылки от разработчиков вторую ссылку которую вам надо открыть будет это призм официальный сайт кибер валюты призм открываете и вот так выглядит официальный сайт для блокчейна призм но если вы боитесь нарваться на мошенников то вот под всеми моими роликами о криптомонете призм в описании вот здесь под роликом есть эти две ссылки на GitHub и на официальный сайт. Если вы нажмете на кнопку «Еще», то можете ознакомиться и с другими ссылками, которые вам понадобятся в процессе ознакомления с блокчейном PRISM. Я, как и любой другой автор, отвечаю за все эти ссылки. Итак, ссылками разобрались. Теперь переходим на официальный сайт. Вот здесь вы можете выбрать свой язык, нажав на этот глобус. А в правом верхнем углу в кружочке с тремя полосками. Нажимаем на него и выбираем Prism Wallet. Здесь вам дана полная пошаговая инструкция, как загрузить программное обеспечение Prism Wallet. Есть ролик. Если вам непонятно по этому ролику, как загрузить программное обеспечение, у меня на моем канале для вас есть ролик, как скачать Prism Core ноду 1.10.4 на Windows. Далее опускаемся вниз и вам дается две ссылки prism.space для создания кошелька и как скачать prism core prism.space открываем в новой вкладке и переходим на вкладку к создать кошелек чуть ниже есть ссылка на скачивание программного обеспечения открываем и нас перебрасывает на github где мы видим загрузка кошелька prism core на windows ios и linux Опускаемся еще ниже, и здесь идет полная инструкция и с видеозаписью, и в картинках с описанием, как создать кошелек. И вот здесь, внимание, каждый должен знать, что если вы потеряете приватный ключ, то вы не сможете вывести свои монеты с вашего кошелька. Нажимаете здесь на плюсик, читаете инструкцию, нажимаете «Дополнительные рекомендации». Все-все внимательно читаете и вникаете если вы не знаете или не владеете приватным ключом от кошелька вы не владеете криптовалютой. доступ к кошельку должен быть без посредников то есть призм нет посредника нет доверительного управления поэтому нет никаких реферальных ссылок если вам присылают реферальную ссылку для того чтобы генерировать новые монеты призм знайте что вас зазывают в какой-то хайп или лохотрон если вам что-то непонятно переходим опять к этому ролику преимущества блокчейна призм нажимаете вот здесь на стрелочку и в правом углу у вас выходит аннотация со всеми темами которые я осветила в этом ролике выбираем ссылки для регистрации и входа в онлайн кошелек и их отличия на 52 минуте 40 секунд затем создаем онлайн кошелек призм за одну минуту на 58 минуте 10 секунд нажали и просматриваем третьим шагом для полноценной работы созданного вами кошелька его нужно активировать активировать это значит положить или закинуть на этот кошелек хотя бы одну монету призм чтобы включился автоматический генератор новых монет для этого на официальном сайте опускаемся в самый низ в подвал и находим вот такую букву m открыть в новой вкладке вы переходите на кое Market Cup опускаетесь чуть ниже и нажимаете Вот здесь рынки. Здесь вы видите несколько бирж, на которых торгуется монета призм. Нажимаете на любую из этих бирж. Например, на Рудекс. И вот здесь на стрелочку. И регистрируетесь на этой бирже. Как зарегистрироваться на этой бирже? Переходим опять на этот же ролик «Преимущества блокчейна призм» в описании. Опускаемся чуть ниже и видим ссылку на биржу Рудекс. Теперь опускаемся в самый низ. И вот здесь мы видим ролик «Как зарегистрироваться на криптобирже Рудекс». На бирже Рудекс нажимаете вот здесь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 В ОСДТ, потому что если мы заходим на биржу, то мы видим, что призм торгуется на бирже Rudex. В паре с ОСДТ. Чтобы на любой бирже купить монеты призм, нам нужно пополнить эту биржу криптомонетами USDT. Для этого вот здесь чуть выше есть ссылка на BestChange. Нажимаем «Открыть» в новой вкладке. Переходим на мониторинг всех обменников, которые находятся на BestChange. Вы отдаете, выбираете любой ваш банк, например, Сбербанк. Теперь выбираете, что вы хотите получить. Тизер? ТРЦ-20. Не перепутайте. Тизер ЕРЦ-20 не подходит. Нажимаете. И вот вам выдает все обменники, через которые вы можете со своего банка, со своей карточки перевести любые ваши деньги. В данном случае со Сбербанка Российские рубли на ваш адрес кошелька, который будет указан вот здесь, именно в вашем аккаунте на бирже Rudex. Обменивать легко, главное смотрите, чтобы вот здесь были только все положительные отзывы о данном обменнике. Вот этот банк обменивает от 72 900 рублей, минимальная сделка обмена. Вы видите, что сейчас BestChange в реальном времени перезагрузился, и минимальная сумма обмена уже было 60 тысяч рублей, стало 43 тысячи 700. Наверху всегда самый лучший курс обмена.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 адрес вашего кошелька. Здесь вы вставляете сумму обмена. Видите, что минимальная 60 тысяч рублей, максимальная 2 миллиона рублей. Также обратите внимание на минимальный обмен в ОСДТ. Заполнить свои данные и нажать кнопку «Обменять». Также вы видите, напишите нам «Мы онлайн». Автоматически включился онлайн-чат с администратором. Еще раз повторюсь, прежде чем начать совершать сделку, обязательно пообщайтесь с администратором. Также вы можете просмотреть вот этот ролик, как правильно и безопасно обменять рубли на OSDT и пополнить биржу Probit. Ролик от Антона. Итак, вы завели на биржу, в данном случае на Рудекс, OSDT, именно в ТРЦ-20. Таким же способом. Происходит и вывод на ваши банковские карточки только адрес, на который вам нужно будет вывести сдт в ТРЦ-20, вам даст оператор обменника. На вот в этом ролике я показываю, как вывести OSDT с биржи Rudex и не лохануться. Шаг 4. Находим на бирже Rudex пару обмена «Купить монеты Призм за USDT. Сразу под графиком опускаемся вниз, видим две кнопки «Купить» и «Продать». Опускаемся чуть ниже и видим, вот это ордера на покупку, это ордера на продажу. Нажимаем на цену, по которой хотят нам продать. Она отображается сразу же в стакане «Купить призм». Сюда вы вводите «Хотите купить 110 тысяч монет». Это будет стоить 324 четыре. OSDT. Комиссия 110 монет. Нажимаете на кнопку «Купить». Вы, конечно, можете поставить заявку «Купить дешевле» и ждать несколько дней, даже недель. Но если вы решили поставить монеты в холд-период с гибридным майнингом, то ждать нет никакого смысла. В холд-периоде, чтобы получить 94%, кошелек должен простоять 450 дней. Если под вашим кошельком за это время активируются кошельки с общим их балансом в 10 миллионов монет. А если за это время под вашим кошельком будет до 10 миллионов монет, то такой ресурс. Результат вы получите только через 496 дней. Но при 10-миллионной структуре, даже через 470 дней уже можно получить 100% прибыли в монетах. Поэтому выгоднее купить быстрее, не ждать на бирже, когда подешевеет, чтобы не увеличить количество дней в холде за счет ожидания покупки монет на бирже. Ждать на бирже выгоднее, когда вы продаете монеты дороже после вывода 40%. Перед тем, как вывести монеты с биржи на свой кошелек, вам нужно взвесить свои силы. Сможете ли вы сами, самостоятельно активировать под своими кошельками 10 миллионный структурный баланс для этого вы можете воспользоваться вот этим моим роликом призм airdrop без вложений плюс 47 монет за месяц плюс бесплатное обучение нажав на кнопку вот здесь еще под этим роликом находите ссылку на призм airdrop и переходите в telegram вот на этот бот. на сегодня у меня уже 75 монет 0 5 центов здесь вы можете активировать свой кошелек через этот бот и начать строить свою структуру или если у вас нет таких способностей то можете вступить в команды с сильными лидерами такими как структура призм 2.8 которую строит роман Нейра, лидер александр десастер или паровоз призм которую строит алексей миреев в этих структурах вам помогут выстроить под вашим кошельком 10 миллионный структурный баланс за 2 месяца для этого вам нужно просмотреть вот эти два ролика структура призм 2.8 существует более трех лет под их роликом они разместили ссылку на их чат в telegram вот это мой ролик «Криптомонета Призм» и вся правда о структуре «Паровоз Призм». В этом ролике я подробно рассказываю, как вступить в эту команду и как активировать там свой кошелек. Также в этой структуре есть своя внутренняя биржа, называется «Призмекс», где вы сможете купить монеты сразу за рубли, потом продать монеты и вывести рубли на свои банковские карточки в рублях. В структуре «Нейро» Сейчас очень большая очередь на активацию, так как большинство людей не продает свой парамайнинг, они делят кошельки после холда на два кошелька и увеличивают тем самым свою майнинговую ферму за счет пара. Шаг шестой. Как выстроить самому структуру с 10-миллионным структурным балансом? Первое. Создаем один или несколько кошельков, например, 15. Второе. Заводим на биржу OSDT и меняем на криптомонету Призм. Затем выводим монеты Призм на первый кошелек. С первого кошелька переводим несколько монет на кошелек номер два. Затем со второго кошелька переводим несколько монет на третий кошелек и таким паровозом до последнего вашего 15 кошелька, оставив на первом кошельке до 109 999 монет. Остальные кошельки пополняете в любое время, например каждый месяц или когда у вас будут свободные средства. Когда вы активировали полностью все свои личные кошельки, после этого начинаете рассказывать о блокчейне призм, о его преимуществах и как на этой криптомонете можно получать пожизненный пассивный доход. От своего последнего кошелька можно строить с таких паровозов неограниченное количество. Из каждого паровоза или веера в ваш структурный баланс будут входить все балансы со всех кошельков, со всех вееров и таких паровозов до 88 уровня. Итак, вы определились со структурой.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 чтобы скопировать нужно нажать вот на эту кнопочку когда вы выводите со своего кошелька монеты нажимаете отправить сюда вставляете адрес кошелька биржи публичный ключ биржа вам не дала поэтому мы его не вставляем вставляете сумму которую вы хотите вывести и вот сюда в дополнительный комментарий вы вставляете копируете эту мемо фразу и вставляете ее сюда в комментарий если вы не вставите в комментарий мемо фразу ваши монеты придут на биржу, но не на ваш аккаунт. И чтобы их перевели именно в ваш личный кабинет, вам придется очень долго переписываться с техподдержкой этой биржи. И сюда вставляете вашу парольную фразу. Если вы зашли в кошелек по адресу кошелька, нажимаете «Продолжить». Также на биржу монеты можно отправить по QR-коду. Копируете первый QR-код, второй. Как пользоваться QR-кодами? Для этого у меня есть для вас вот такой ролик. Как по QR-кодам войти в кошелек и перевести монеты тоже по QR-коду. А вот когда вы активируете пустой кошелек, которым нет ни единой транзакции, то в этом случае мемофраза вам не нужна. Вы вставляете адрес кошелька и публичный ключ от того кошелька, который вы будете активировать. Ставим кошельки в холд период. Первое. Вы создали один или несколько кошельков. Второе. Активировали их в выбранной вами команде или создали свою команду. Третье. Скачали на свой компьютер программное обеспечение для ваших кошельков Prism Core, то есть ноду. Кстати, нода работает только на Java 8 версии U221, которую также можно установить, скачав ее с GitHub. Четвертое. Привязали все свои личные кошельки на свою собственную ноду. Теперь пятое, Нажали на каждом привязанном кошельке к ноде на кнопку начать форжить. Форжинг подключится к каждому кошельку через 1440 транзакций, то есть через сутки. Шестое, Советую вот по этому ролику установить на ноду мод 1.2, для того чтобы в вашей ноде отображались все форжащие ваши кошельки в одной вкладке с показаниями всех ваших форжащих кошельков седьмое ждете когда каждый ваш кошелек поймает блок это может произойти в первый же день а может и через несколько дней это еще одна причина для того чтобы не потерять время на бирже ожидая падения курса потому как на вашем кошельке подключится гибридный майнинг в холд периоде только после того как ваш кошелек поймает первый блок ну а чтобы понять что такое блокчейн призм его преимущество перед другими крипто блокчейнами и как на этой монете можно получить пожизненный пассивный доход в личном кошельке без посредников не отдавая свои монеты в доверительное управление советую вам посмотреть этот мой ролик преимущество блокчейна призм от начала и до конца и желательно не один раз чтобы вникнуть в суть надеюсь видео для вас будет полезным и доступным для понимания если у вас нет компьютера и вы пользуетесь только телефоном, вы также можете парамайнить монеты на своем телефоне. Заходим на GitHub по ссылке, которую вы уже заложили в закладке. Выбираем калькулятор парамайнинг призм. Нажимаем «Открыть в новой вкладке». Нажимаем здесь на слово «Калькулятор» и вбиваем сюда баланс, на котором вы хотите получать пассивный доход. Ставим, например, 109 тысяч монет. В этой строке вы вбиваете структурный баланс, который будет под вашим кошельком. Вы можете выбрать миллионный структурный баланс или 10 миллионов миллионный структурный баланс и потом сравнить вашу доходность которая зависит от структурного баланса выбираем 10 миллионов и нажимаем -in. вот здесь в первой колонке будет ваша доходность на кошельке который не стоит в холд периоде а во второй колонке мы видим прибыль генерации монет который находится в холд периоде если взять первый день то при таком балансе при такой структуре ваш кошелек будет добывать в сутки 9 монет 47 сатошей, а в холд периоде уже 14 монет 22 сатоши нажимаем вот здесь на четвертую страницу опускаем вниз и мы видим что за 365 дней обычный кошелек без форжинга не в холд периоде доводит вам 30 87 монет 50 сатошей а в холд периоде 45 131 монету 25 сатоши то есть разница хотя и ощутимая но даже без скачивания призм кор можно генерировать монеты на обычном телефоне на этом у меня все всем желаю удачи ставьте Ставьте like, лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите свои вопросы под роликом. С вами была Валентина Синема 2.